Всем привет! Сегодня поговорим о прозрачной древесине, охлаждающих пленках и силиконовых катализаторах. Подробности далее в программе Новости науки с Ралиной Киряевой. Итак, в мире. Ученые из Королевского технологического института разработали прозрачную древесину. Сначала шведские исследователи научились химическим путем удалять из древесины лигнин – природную смесь полимеров, которая представляет собой стенки растительных клеток. Таким образом, им удалось получить дерево белого цвета. А чтобы достичь прозрачности, в него добавили органическое стекло – полиметилметокрилат. Смесь стекла с химически преобразованной древесиной получилась прозрачной и вполне подходит для изготовления деревянных пластин большой площади. Уникальный материал обладает характерными для дерева прочностью, плотностью и теплопроводностью. А в России специалисты Новосибирского института теплофизики СОРАН разработали водоотталкивающую пленку, которая может применяться в теплообменных устройствах и для изготовления незагрязняющихся окон. Разработка может найти применение в электронике, в частности для охлаждения процессоров в компьютерах тогда, когда они достигнут определенного уровня, на котором применяемых сегодня методов охлаждения будет недостаточно. Разработчики взяли за основу эффект, встречающийся в природе на лепестках лотоса, который покрыт тончайшими ворсинками, не позволяющими образовываться пленки жидкости. В Институте же для создания гидрофобной пленки применили фторс, содержащий полимер. И напоследок в Татарстане исследователи Казанского федерального университета успешно разрабатывают импортозамещающую технологию производства катализаторов для получения силиконовых паучуков. Ранее в России разработкой данной технологии хоть и занимались, но не получали необходимых результатов, которые были бы внедрены в производство. С использованием силиконовых паучуков изготавливают медицинские имплантаты. И так как он не горючий, не летучий, то широко применяется в производстве высоковольтной изоляции в составе герметиков. Кроме того, детали, изготовленные из силикона, применяются в нефтяной, авиационной и космической промышленности. А на этом все.